Но ну, мне кажется, друзья, они есть друзья. Они есть или нет. А профессионально никогда нельзя мешать, наверное, человеческие отношения с профессиональными. У Лева сегодня это работа в сборной Германии, а у Клицмана это в Америке. Сегодня игра э, сборной Америки показывает то, что она на хорошем уровне и темп игры поддерживается на высоком уровне. И мастерство футболистов, и отношения. Поэтому кто выиграет, то проиграет, оно на их отношениях не должно сказаться. лишь бы скажем так, каждый делал свою работу. И сегодня я думаю, что Америка с кем бы ни играла, она даст задуматься.